Добрый день, с вами доктор Гершин. Я хотел бы обратить ваше внимание на один важный компонент профилактики, который значительно снизит риск заражения коронавирусом, как, впрочем, и любой другой вирусной инфекцией. Очень вероятно, что вы эту процедуру знаете или слышали о ней, но так как она требует некоторого времени, и небольшого труда мы не уделяем ей должного внимания. А речь идет о промывании главных входных ворот инфекции, а именно о промывании слизистой носа. Кстати, эта гигиеническая процедура известна с древних времен. А у йогов, к примеру, это обязательный утренний ритуал под названием джаланетти без которого, как считают йоги, не может быть полноценной прана, то есть энергия жизни, связанная с дыханием. Итак, вернемся к нашей теме и рассмотрим неблагоприятный сценарий, когда произошло заражение, то есть был контакт с больным или больными. Как правило, это происходит в людных, закрытых помещениях, без соблюдения должной дистанции и без строгого масочного режима. Вирус, попадая на слизистую носа, в течение первых часов, суток, внедряясь, начинает размножаться в клетках слизистой с последующим их повреждением, что зачастую проявляется таким первым симптомом, как ухудшение или потеря обоняния. Далее, если иммунный статус оказался не очень крепким, то вирус, размножаясь дальше, захватывает новые жизненные для него пространства, опускаясь вниз по дыхательным путям, трахеи, бронхов и через может через 5-6 дней достичь легочной ткани. А это уже совсем неблагоприятный сценарий, который требует госпитализации. Итак, вывод простой и однозначный. При возвращении домой после тщательного мытья рук и лица моем слизистую носа. То есть смываем пыль, различную пыльцу с аллергенами, копоть городских улиц, а главное ненужную нам, вирусно-бактериальную флору. Вопрос. Чем лучше мыть? Ответ. Два варианта. Либо это чистая, простая вода, тип, кипяченая, температуры тела, либо второй вариант, более лучший, это физиологический раствор. Физиологический раствор, или его называют чаще физраствор это 0,9 процентный раствор соли в воде почему он называется физиологическим потому что наша кровь клетки и межклеточная ткань э, имеет эту концентрацию соли приготовить физраствор в домашних условиях не составляет никакого труда это одна чайная ложечка э, чайная ложечка соли сверху на литр воды но так как удобнее готовить э, в стакане, то это получится пол чайной ложки без всякого верха на стакан воды. Им берется вода чистая, кипяченая, а промывается раствором температуры тела. Это на ощупь слегка, в ладони это будет легкое тепло ощущение. Теперь вопрос, чем промывать? И вариантов несколько, но самый оптимальный вариант это применение одноразового шприца. Объемом, опять же, наиболее оптимально 10 миллилитров. И промывать э, здесь мы должны отличать. Когда мы промываем носовую полость с лечебными целями, когда их назначает лор-врач, и там возможны разные растворы, то здесь у нас процедура гигиеническая и раствор может быть только один. Либо вода, либо физраствор, чтобы не повреждать слизистую. Так как это процедура гигиеническая и она будет применяться очень долго. Некоторые это делают всю жизнь. Значит промывать э, лучше, как я уже сказал, э, шприц 10-миллиметровый и э, э, в положении наклона, легкого наклона, Обязательно надо приоткрыть рот, потому что вода может выливаться через рот, вода или физраствор, и может выходить через соседнюю ноздрю. Это, в общем-то, нормально. Это и есть промывание. Но, но закрывать ноздрю и создавать давление нежелательно совсем, потому что носовая полость имеет связи со всеми пазухами и со средним ухом, и вгонять то, что мы хотим вымыть внутрь, как раз нежелательно. Поэтому мы делаем э, впрыск небольшим фонтанчиком, промываем нижнюю треть носа, вторым фонтанчиком более энергичным среднюю э, треть носа, и еще третий фонтанчик как бы полностью орошаем э, левую ну, или правую половину носа. Затем высмаркиваемся, опять же, не с двух ноздрей, а спокойно закрыв одну, высморкаете правую или левую. Ну и если вы промыли правую, потом повторите с левой стороны. И вот в принципе вся процедура. Ничего в ней сложного нет. Единственное, как говорится, самое трудное в жизни, это следовать прописным истинам. Просто надо знать, что слизистую носа надо мыть.